Два города! Безвечное противостояние! Дом спортсменов Пожать друг другу руки, поприветствовать друг друга И давайте попросим снять этих парней майки. Пусть работают. Голый торс. А почему так тихо? Голый торс. Три, два, один, стоп! Друзья, привет! Сразу отвечаю на вопрос, что здесь вообще происходит. Это баттл на Вортекс Порт, Шреддер против Блуда. Ссылочки на канал Вортекс также на этот баттл обязательно будут в описании, можете посмотреть. Эта заруба набрала уже 2,5 миллиона просмотров, по-моему, на данный момент. И мне очень захотелось попробовать этот комплекс повторить. Цель была одна — выжить и закончить комплекс. 100-килограммовый гигант с такой вот легкостью выполняет это упражнение. Это даже удивительно, я бы сказал. Хотя, надо удивительно для тех, кто не следит за всем тем, что происходит оттуда? на видеоканале Алексея Шредера. Там уже демонстрировал, что это упражнение может выполнять великолепно просто. Никого нет, что ли? Тогда я буду за него. Хороший темп, держат оба атлета, идут практически на зря в ноздрю. Давайте, давайте, парни. Конечно, я понимаю, что по всем показателям и по выносливости мне очень-очень далеко до Блуда и Шреддера, именно поэтому я закрыл этот комплекс, по-моему, в четыре раза дольше делал, чем они. Но все-таки, с небольшой спойлер, я его закрыл, поэтому как это было, приятного просмотра, но небольшие такие пометочки скажу. А Виктору остается повторение, а сколько остается Виктору? Виктор закончил и переходит к кресту. 32 килограмма Остается буквально последний подход Блуд уже на гире Второй подъем, считай вместе три. Какой выполняет Шесть. последнее повторение Алексей. Шрэм... Этот комплекс я делал после двух силовых тренировок То есть первая у меня была утром тренировка стрит-воркаут И вторая тренировка была перед этим силовая полтора часа фуллбадди Поэтому комплекс делался далеко не на свежие силы Но тем не менее, так как у меня три тренировки в день иногда бывают вот на данный момент такой эксперимент. Я делаю обычно то есть типа решил попробовать этот комплекс. Поэтому это было очень жесткое Упражнение, например, тяга, как я делал вообще я первый раз в своей жизни одной рукой в 60 килограмм, по-моему. Поэтому техника хромает. Вместо цепи на брусьях, там было цепь 20 килограмм, у меня не было такой цепи, я нацепил 30 килограмм, чтобы плюс-минус как-то уравнять. Готовится для спортсменов, которую они выполняют. И так ты по кинул инвентарь, и он приступает... 20 фронтальным приседанием со штангой 90 килограмм. Алексей тоже закончил. Фронтальный присед с подъема стола. Алексей Шредер говорил, что это единственное упражнение Которое вызывает у него некоторые проблемы Потому что у него руки вот не сгибаются От электроблуда да? Также и для меня были определенным весом 90 кг я кое-как вообще смог взять на грудь Первый раз в принципе не смог взять Вы это увидите И рывки гири ки-гири рывки -гири 32 килограмма одной рукой У меня максимум рекорд был 24 килограмма, Потому что я рывки в принципе не делаю Но максимум вес, который я делал 24 В принципе 32 мне покорились более-менее Техники конечно нет, это было жестко Да, конечно, в здравом смысле, наверное, было неправильно делать этот комплекс, но тем не менее, приятного посмотра. Им как никогда нужна ваша поддержка! Потому что сможет ли он второй раз выполнить этот трюк заброс, на это большой вопрос. 11, Алексей! Виктор Блуд делает в более традиционной 16, манере. Видите, Витя, потерпи, легко, давай, легко, нужно делать! Мы закончим и приступаем от к на брусе. Давай! Давай! Всего последнее повторение, и у Шредера вот руки не выдерживают, он бросает штампу. Алексей остается еще одно приседание. Давай, Алексей! Можно Шредер повторить смотрю. Нет, пока не получается, не получается. У Глуда прекрасный шанс на победу. Решение Прямо сейчас здесь вы... сможет это, справиться да. с брусьями, потому и что это, последний будет все. становая тяга одной рукой. Но под это под решение как решение, раз здесь сейчас старая делать. школа не должно быть большой проблемой. А вот брусья. А Виктор Малун уже сделал на брусья. Брусья это очень коварное упражнение. Алексею... Смотрим, а если наверное, последний сил. забрасывает штангу. Выполняет решение. последнее приседание и также идет брусья. И Второй рубежом Павловым этой не были Площей, для него большой проблемой. У вот и Шреддер! Большая пауза у Виктора Блуда. Старается он на давайте, Видимо, давайте, что, Видимо, что у Шредера есть проблемы. Не Может он на один проход это все сделать. Один Да, все-таки разогнались, где-то не рассчитали сила оба атлета. Мы видим, насколько им сейчас тяжело. И вот сейчас начинается самая борьба, так, так сказать, чемпионские немножко, раунды. Вот Тоже победит в этой невероятной зарубе. На кону а очень многое. Виктора! Ее столько ждали болельщики, столько она обсуждалась, столько они говорили. Я вот она, Викторе, на Вортех спорт Battle. Личная встреча Виктора Блуда и Алексея Шредера. Никаких заочных заруб, никаких батлов по своим правилам. Независимая площадка, независимые правила, независимые судьи. 8 сделал, еще 12. А он все внимание на Виктора. Сильнейший определяется только здесь. 15 клуб! Видимо, как тяжело Виктору Блуду, но неужели у остального Алексея Шредера вот тоже это, да. хватает сил сейчас? Еще 4 блуд! С яростью он кидается на выполнение этого упражнения, но очень тяжело ему. Виктор изо всех сил старается закончить ненавистные брусья, чтобы перейти к последнему упражнению. Тяжело Алексею. Один это сделал, еще девять Шредера! И вот последнее повторение. Виктор Блут на финишной прямой. Невероятно, дорогие друзья. Но он очень сильно опережает Алексея Шредера. Казалось бы, это заруба должна должны идти на в ноздрю. Спортсмены абсолютно равны. Но при этом мы видим, что Виктор Блут уже на последнем упражнении. Алексею Шредеру еще делать и делать четвертое. 12, еще 8 повторений Что-то пошло не так в планах Алексея. Говорил он, что выполнял этот комплекс очень быстро и был уверен в своей победе. Но вот мы видим, что где-то что-то не дожал, где-то что-то не подрасчитал, где-то немножечко выбился из темпа Это и все, и вот оно. Лук-то на финишной прямой, а Шреверу еще далеко до него. Действовая поддержка, вся команда «Фикстанс». Четыре лук. лук! приступил в ему остается пять подъемов! Победу в этой пасхальной зарубе. На а площадку убегает вся команда «Хитстарс» Денис Волг, а Волгут Александр а Салиманов. Поздравляют они своего а лидера. Сегодня окончательно подтвердил свой статус суператлета. Он победил самого Алексея Шредера. Казалось, Свою. которого победить Я в принципе невозможно. Не Алексея, пока он не доделает до конца. И теперь Сезон Шредера! Давай, Леха! Класс! Повторение! И я прошу весь зрительский зал поддержать Алексея Швейнера! Вот это поддержка! Давай, Йоха! Виктор Бут в очередной раз доказал, что если он Еще ставит перед собой цель, один. то он ее будет добиваться. Йоха, ну что делать? Как и в зарубе скинами, он отдал все силы, но он смог опередить своего Еще принципиального один. конкурента. Все вместе! Давай, Йоха! Алексей Шредер не бросает. Алексей Шредер теперь будет бороться сам с собой, но он не будет вот заканчивать. Вот. Это не в духе Алексея да. Шредера. Как там себя чувствует Виктор Блуд? Он готов встать? Готов, готов. Поднимайте Блуда! Шредер, Пусть смотрит, как Шредер заканчивает. Ведь он просто не позволит ряду. сам себе сейчас завершить эту битву до того, Все пока он не последнее упражнение. А Виктор Блуд принимает поздравления. Он заслужил эту победу. Все! Вот это характер, вот это воля. Восемь! Дорогие друзья, мы заслужили этот баттл. Все мы его хотели. И организаторы, и зрители, и сами спортсмены. Давайте все вместе, давай, Йока! Вот это, вот это по спортивному. Дойти до конца и завершить зарубу. И только на Vortex Sport Battle, только эта арена смогла предоставить всем нам эту возможность. Посмотреть за схваткой этих двух титанов и определить лучшего. Алексей Шредер тоже финиширует. Виктор Блуд старается прийти в себя. Все эмоции остались в этой зарубе, в этом бою, в этой битве. Что будет дальше, уже никто не знает. Армии поклонников одного и другого отнесутся к этому противостоянию. Покажет только время. Но сегодня, дорогие друзья, на Wortex Sport Battle совершилась история. Виктор Блуд одержал победу над Алексеем Шрёдером планируем обоих спортсменов. Они показали, что они настоящие топ-атлеты. Это было, топ Это было Что они рай. готовы на все ради победы. Ну что, друзья, прошла самая ожидаемая заруба. Виктор не может стоять на своих ногах. Что друзья, вот она финалочка. Я исполнил свою небольшую цель. Попробовал этот комплекс, выполнил его до конца. Конечно, не совсем так, как оно должно быть, потому что на бурсе все-таки должна быть цепь. И косяки были по технике много где. Но на самом деле я действительно рад, что я попробовал то, что закончил. Мне удалось его сделать по-моему за 25 или за 24 минуты что очень очень долго потому что я долго отдыхал между подходами пульс надо зашкаливал просто не хватало силовой базы то есть, то же самое взятие для меня было просто катастрофическим весом Например, рывки тоже никогда не делал, это было действительно жестко Но, тем не менее, после этого мне пришлось дать один день отдыха Потому что на следующий день я не мог нормально тренироваться Такое ощущение, что нервная система от этого комплекса немного подгорела И вот сейчас монтирую видео Так что обязательно оценивайте этот ролик Пишите свое мнение в комментариях, как вам понравилось, не понравилось Какие шансы у меня, в принципе, возможно, есть для выступления во всяких рубах, возможно против каких-то других людей, конечно до шедера я буду как я говорил пока что мне еще далеко, но тем не менее силой запас нарабатывается прогресс идет и комплексы делаются выносливость растет, все в принципе круто кто знает, возможно, когда-нибудь мне удастся поучаствовать в еще каких-то больших зарубах, кроме как зарубы подростков, типа x возможно, либо на Vortex, если они смогут найти спонсоров. Что Цель выполнена, комплекс закрыт. Всем еще раз большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, и мы увидимся в следующих видео. До встречи, ребят. humanity.